Приветствую всех дорогие друзья, кто на моем канале первый, с вами Артем, вы на канале Артемуф. Сегодня, друзья, такая необычная рубрика. Добро пожаловать в сталкер в Майнкрафте. Друзья, это настоящий сталкер в Майнкрафте. Но это не Талкир Тен Черного не Чистое Небо, внизу Зов Припяти. Друзья, это сталкер желание фантома моя собственная разработка вот а, скажу только что локации делал не я а вот сюжет и все ну, связанные там сюжетом делают абсолютно я Вот. и значит желание фантома Я моя собственная разработка не уверен конечно что появится такая игра но если вдруг я займусь программированием то Скорее всего, я дам такую, которая ну, по объему будет как тень черного» например. И данная карта, друзья, на прохождение, которое я сделал, ну как я еще не все сделал, я сделал только первую э, миссию, да, только первую миссию, которую мы с вами сегодня пройдем. Потом сделаю вторую и пройдем в следующей части. Эта карта будет, друзья, абсолютно как целая игра сталкин Чернобыль чисто не были то есть на части 20 наверное не, меньше может то есть не маленькая карта естественно а с миссиями нормальными такими интересными мне пришлось скачать мод на сталкер который добавляет предметы также мод на там оружие еще какие-то мод на ncp создание персонажей там дело вдруг вот ну, давайте собственно приступим вот на что мы тут появились в такой коморки мы находимся друзья на картоне да а в чем значит сюжет сейчас я все возьму это кстати если что это фонарик. вот сюжет сталкер желания фантома сергей слесаренко это тот за кого мы играем. ученый который охотится за человеком по имени фантом он нужен ему для дальнейших исследований этот человек со сверхспособностями, который убил 18 хорошо обученных бойцов голыми руками. Ему срочно нужно пробраться в эпицентр зоны. У вас есть подозрение, что все здесь не просто так, и что у фантома есть свое желание. И это желание способно все изменить. Вот, друзья. То есть мы играем за ученого, которому нужно найти фантома. Похоже на, конечно, и сюжет Тень Чернобыля, я там взял за основу. Вот, но мы должны его найти. И остановить, иначе, если он загадает там какое свое желание, произойдет нечто ужасное. Естественно, где? В исполнитель желаний, друзья. Восполнитель желаний это будет наша. вот черт так мы хотим есть. Это будет наша последняя, скажем, миссия. Вот. Либо я сделаю так, что типа на честь мы его встретим, где мы успеем добраться. До самого исполнителя, если я не смогу его сделать, или если его здесь нет. <coughs> так что вот. Ну, что ж, давайте приступим. У нас фонарик. Такой скинчик. Скин. Да. А тут бы появляться задания, у, нет, нет, у вас нет активных заданий. Тут фракция, которые вообще пока есть. Волк. Ну, пси собака. Группировка военные есть и долг. кого а вот. то а вот эта штука у нас это насколько я знаю это знак группировки типа ученые вроде я не помню напишите в комментариях Но я типа взял за основу, что этот предмет у нас будет всегда именно в этом месте в инвентаре всегда тут означает что мы ученые группировку с ученым ну что ж, давайте выходить посмотрим что да как Давайте все обшарим. Тут есть аномалии, да. Тут есть все вот это. Танты, танты, к сожалению, есть. Пси собака, собаки, но они почему-то не атакуют. Игрока. Еще есть псевдогигант, его я не пробовал. Остальных, к сожалению, нету. Может потом скачать другой мод дополнения и добавится уже. Но пока так. Вот. Мы на кордоне друзья. Антоха одиночка, отношения не трап. Распросим там. Жанни играет. Антоха, ну чего тебе? Я знать не знаю, кто тут. Прощай. Так, ладно. Там тут у нас, друзья. Хотя, заброшенная штука. Так, так, так, друзья. Вот тут анималия. Так, я туда не пойду. Там есть сундук. А, у меня просто. Так, убили. Я. я чуть не убился. О, бинты есть, отлично. Не знаю, как это мне помогло. Мне кажется, я зря использовал. Так, что у нас Михалыч торгуется? Угу. Так, давайте сначала тут все пошарим. Здесь больше аномалий нет. Я знаю, типа аномалии, вот это все это я ставил. Но чтобы было более интересно, буду делать, ну, вид что я не знаю, что там, тем более я не все знаю, не все помню, потому что я просто делал и не запоминал. То есть где даже если тут может быть аномалия, например, или я, я не знаю. Не помню, если вы, нет. так Вот. стал отношение нейтрал Звучишь как персонаж. Ой, мы хотим есть. Так. О, вот он наш мародер Ну что так, после вчерашнего? м с чего взял, что ты взялся для морадера, про что вообще ты мишленник? А вот это лучший сидоры, почему? Он, он тут в своем бункере. А вещи твои сюда положил. Ты их сможешь найти на этом чернике ну что ж. О. Нормально. Еды. Еды нету, друзья. Еды нету. Так, сколько у нас рублей? Ну, получается... 3600 у нас. Так, лодочка штука газмаск ох нормально три патрона все берем лучше Ставим тут спаун -поинт. это место сохранения, потому что это не настоящий сталкер, сохранение сделать было очень сложно. Так, Грейстер, ну то нам не скажешь, шустрый. Ну привет, слышал анекдот, так вот, идет как-то сталкер полюс. вон думает сейчас разбогатеет, отнесу товар бармену и все будет у меня зашибись. И вдруг он услышал чей-то сильный плач, похожий на желцию. Сталкер сразу спросил, кто здесь, я тебя спасу. Ну и тут он, короче, подбегая к кусту, откуда будет слышен звук. Вместо девушки стоял Билли. Ага, ага. Короче, я сожрал Сталкер. Так, хорошо сидим, что мы. Не... <coughs> да. Так, Витька. Ну, не справился. Так, тут у нас чак. можем мерить от головы слушайте, это очень плохо Торговец. ой все мы теперь мы не находим так друзья сейчас будет ночь а это плохо не бы сказал это очень плохо так махат одиночка не травт что, тебе сюда нельзя, попытаешься войти и пристрелить. Ты пойми, ничего личного, на приказ никому не, никого не пускать, все. Почему? Это частная территория, сюда может зайти только вок, так что давай чешет ага. Не, я не буду... Так. Ну, вот он И, кстати, как в Сталкере, если мы будем бежать долго, у нас будет даже вот звук типа... Сейчас, что мы устали? Сейчас неожиданно не будет. <coughs> <coughs> Сидорович, вот сколько у него ХП сделал, очень много. Что <плес> мне смерть просто О, молты. О, ты нам понадобится. Слеводку выпьем, чем будет. А, ты что там? Ну, вроде он слабо. Так, Сидорович. Ну здравствуй, с чем пожаловал. Поторговать или по делу? Я Сергей Слесаренко, работаю ученым лагерем Та. Слесаренко. А! давненько не видел я в зоне ученых что же вы так вымерли то все Хе -хе. ладно буду говорить по делу мои ребята так сказать нашли тебя когда шли к монолиту по их рассказам ты вел себе скажем в общем был не в себе и пытался убить сталкера в руке насколько я помню у тебя был кейс что в нем было сейчас я вам кое-что расскажу так давно стало известно об одном человеке назвавшем... Сейчас я вам кое-что расскажу. И так давно стало известно об одном человеке, называвшем себя Фантомом. Он очень важен для меня. Моя задача была найти его и привести к себе в лабораторию для дальнейших исследований. Я почти закончил, но потом убил всех моих коллег практически голыми руками. Не знаю, как он это сделал, но он точно не человек. Был у меня один такой же. Сильно переживай. Сейчас к центру зоны. Говорил, мол, нашел потрясающее место, где все твои желания могут исполниться. Звали его Стрелок. За ним еще мечи гонялся, чтобы убить. Вот и давай тут не тяни, в кейсе-то что было? Так мы говорим. Не могу сказать, только потому что это засекречена информация, которой должен знать только я. Мне положено предотвратить неизбежное. По моим расчетам, зона стала резко увеличиваться в размерах и изменить свое пространство. Теперь ходить стало еще опаснее. Места, куда раньше было сложно попасть, теперь открыты, и каждый может добраться до конца зоны. Свалка же теперь стала наоборот, почти недоступна. Повседики шат мутанты, половину пустоши захватили монолитцы. Сидорович говорит: если ты мне говоришь правду, то думаю, что совсем скоро начнется война группировок. Нам всем придется выбирать. Еще мне известно, что фантом возглавил свою собственную группировку под названием Войны пустоши». Войны они сейчас направляются в сам исполнитель желаний я предполагаю что у фантома есть свое желание способное негативно повлиять на порядок вещей зоны или даже всего мира в целом Сидорбич это все очень интересно конечно мы не забываем. ты пытался убить моих ребят скажи им спасибо что меня убили на месте это думать притащить сюда рисков всем у меня были галлюцинации Вместо сталкеров я видел группу фантомов. Дело в том, что вместо, место, где я был, называется Воронка Аномалина. Раньше я думал, что это легенда. Место, где с тобой может произойти все что угодно. Ты можешь даже убить своего товарища. Многие сталкеры там и погибают. Синрич. Ты же ученый, при тебе был противогаз, который даже я себе не могу позволить. И хорошая пси-защита у тебя тоже тут была. К сожалению, пси-защиты у меня с собой не было. Не хватает деталей, хотя у меня уже не пригодно для этой местности, где я был. Он максимум теперь может помочь на свалке, но не дальше. Сидорович. Хорошо, посмотрим, что я смогу сделать. Но кейс я тебе не отдам, хотя... Думаю, ты нам пригодишься. <coughs> а никогда еще не нанимал ученого, но связь с последним наемником я потерял. Поможешь нам в двух вещах? Тогда я отдам тебе твой кейс. Ну что ж, я согласен. Так, у нас сразу новое задание. Перенести КПК и Хабар. В общем, вожу тебя в курс дела. Совсем недавно я отправил своего человека на старую заброшенную ферму расследовать аномалии. После чего связь, если он так и не восстановил. оборвалась. Ни слуху, ни духу. Разведчики сказали, что там, принес бы, принесли собак. Возможно, его уже... Так вот. Принеси мне его КПК. В нем... Ой... Очень важная информация хранится по новым местам зоны. Если она окажется в воях, то они прыгнут к центру зоны, и нам настанет конец. Также там рядом есть маленький блокпост под мостом. У них лежит мой хабар. Ясное дело, они его тебе не отдадут, мне все равно. Но чтобы хабар был у меня. Прикупить вещей можешь у нашего торговца в деревьях. У меня сейчас нет вещей для продажи, поэтому возьмешь у него. Будь осторожен, там кругом аномалии, так что сильно не лезь. Координаты на твой пока я тебе уже скину. Удачи, Сергей. Что ж, до встречи. Отлично. Так. Положить, Положить. в инвентарь. Ну ладно, потом сделаем. Ну что ж, давайте. Выдвигаться двигаться. Вот, мощность в Причищи. Так, Михалыч. Пошёл, спасибо. Михалыч торговец, отношение нейтралное, поставил тысячу копеек. <coughs> вот так. Mm -hmm. можем купить 5 птичек ну, мы не можем можем купить да это антиратор у нас есть еды блин нам не нужна нам нужна еда блин это фигово слушайте ладно не. гитару даже антикоменты артефакт ну тратить деньги на артефакты не надо пистолет вот с глушителем можно взять можно конечно взять это и еще патроны например. Граната. Темгастройная защита и прочная куртка. Теплые штаны. 50 тысяч. 10. 5. Давайте возьмем. Вот это. К нему патроны. Давайте одну гранату возьмем. Давайте лучше две. Всё. Так. Какую-то красную карту сделать. желтую. Вот. Отлично уже светает. Может это, если порыться все-таки на Я сейчас был бороть. Вообще сюда. Так. Артефакт. Не хочу поумирать, но видимо придется Хотя мы можем в принципе каждый дом чернуть. Так о! Птичка раз, птичка два. А, мне не надо. Вообще не должно было быть. Так, туда нельзя. Малья. Видимо, все. Привет, старк. КПК Хаба. Координаты КПК. Старая ферма и железнодорожная нас. Так, указать. Ост отп. Фермы свалка. Ну угу. вот что. -то. Ну, в принципе, можно убить. Здесь. там? Так, ну вот. Так, тихо-тихо, это аномалия. Ну, черт да, это аномально. Понятно. Ладно, пошлите. Спасибо. Блин. Опять устраивает. патрон для карабина у меня вроде нет карабина так, я вижу там эту штуку черт Тем дальше. Так, а тут развилка. Куда? Так, где подпишем? тихо на ногах да это ферма это ферма вот так вот ставим сохраненку Ч ⁇ рт. Ч ⁇ рт, черт, черт, черт. И вот психически сломано. Шейнголд. Так, вот, вот, вот Так, это, короче, гнездо всегда собак. Его нужно разрушить. Че-нибудь спадать Косим с миром. Так. О, КПК. Отлично. КПК есть. She's also мысли не понял ты бога так он даже ничего не взорвало предмет туда короче будем считать что уничтожили не знал черт мы ну в радиации Не успели. Ладно. Ну, говорил, тут их было два. Так, давайте уничтожим еще одно. Опять. Опять. скажем. допустим так, скоро у нас все оружие всякое. Ну короче все мы это сделали так теперь значит маяки на хабар нам нужно принести хабар Тихий маневр враг. Стой, дальше территория военных. Тебе вход вас причем. Мне надо дальше. Туда всем надо, но это наша точка. Если хочешь пройти, заплатить тысячи рублей. Если денег нет, пробаляй, думаешь просочиться в тихоря пристрелим как собаку. Так, извини, но У нас обед враг. Но... Отлично. что Че нам выдвох хотя бы? Все, мы вроде их всех убили. Отлично. Теперь дальше проход открыт. О бинты, так какая карта Хабар. Тогда не завершено принеси КПК и Хабар. Теперь нужно нам идти значит друзья, Ксюдрич, чтобы ему это все, отдать Ну не все. Так, это можно выкидывать. Лишний на мне не нужен. Слишком. Тоже можно выкинуть. что ж, теперь идем обратно. Так, аккуратно, аккуратно. Проходим в аномалии. Черт, черт, черт, черт, черт, это, кстати, трамплин. Да, это трамплин. раскуднятся оружие. Так, его, его. ладно мы не туда пошли. Да, мы не туда пошли. Вот теперь сюда Отлично. Да, хлопнуло. Груза, богу, у нас много груза. Так, тел, писем для оставим, может быть. Продадим Так, слушай, нормально. Почти пришли, ну что это встретишь? Давайте поедим, что ли. А что у нас? У нас карты есть. Да. Здесь Все мы почти пришли, пришли. Главное, чтобы нож не начался. Потому что здесь это выброс, и это будет жопа. Он спокойным прогулочным шайным. Спасибо. Держи, как договаривались. И зайди потом, поговорим. получены деньги 500, получим предмет кейс. Так, все друзья, кейс у нас есть и 500 есть. А, отлично. Так, друзья, почти на этом все. Сейчас зайдем к торговцу, может что-нибудь -то куплю. Может быть. Сират можно купить, еще патроны не Можно купить, но не. граната опять зачем? у нас патроны стоит а нормально еще вот лучше взять ну, возьму интерет что все было ну, что, друзья на этом все надеюсь вам понравился мой ролик если хотите вторую часть то пишите там в комментариях хотя и все равно в общем вот я пойду делать дальше миссию на да. Дальше миссии делать. А, вот у меня большой спойлер. Следующая миссия будет. Связана с долгом. на да, во-первых, подолго. Ну что ж, с Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.